Друзья, с вами снова мы, MBS Групп, и сегодня мы собрались чисто из-за официальной деловой новости. У нас на канале набралось 300 подписчиков. Пойдемте ко мне. 300 подписчиков. И в последнем видео за месяц вы набрали 765 просмотров и 50 лайков. Безумное спасибо. Нажмите на канал. Что? Мы не подписаны? Надо, надо исправить. справить... Мы будем останавливаться на этом, мы будем достигать больших вершин, мы идем к цели 500 подписчиков, я надеюсь, что вы будете с нами, вы будете нас поддерживать, а помимо YouTube канала у меня появился тег автора в фортнайте, он будет вот здесь вот, и по ссылке в описании вы сможете зайти в Fortnite, кто играет, респект. И у вас сразу ведется мой тег автора. А еще бы, я хотела порекомендовать вам новый начинающий, но безумно крутой канал Миша ID. Вот тут будет его главная страница. А внизу по ссылке в описании вы можете перейти. Делайте добро. Подпишитесь на его канал. Спасибо большое. Всем удачи. Всем пока.